Итак, друзья, у нас новый ролик, можно сказать, что он отдельный, но я бы сказал, что все-таки он совместный с другими роликами. И вот, чтобы собрать сегодня все наши ролики сезона «Давайте вялить вместе» 2022-2023, мы собрали все эти ролики и готовые, и полуготовые, и еще сырые, вот сегодня здесь, на этом столе. Вот все эти колбасы, все эти изделия вы будете видеть в течение, ну, да, лета точно. Да, это точно, Почему? потому что вот эта вот э, лопаточка, которую мы с вами сделали в прямом эфире, если кто-то был, да, помните? Вот, мы ее с вами посолили, и потом она у нас так сквозной нитью через все-все-все ролики «Давайте верить вместе» она у нас проходила и пойдет дальше. Могу так сказать, потому что она еще мягенькая, видите, она такая еще играет. Ну, я думаю, что, ну, может быть, год мы ее будем делать, как, как пойдет. Ну, а собрались мы сегодня с вами по э, поводу московской сыро-копченой, я не знаю еще когда выйдет ролик московская вареная копченая, может быть она чуть-чуть раньше выйдет, может быть чуть позже выйдет, чем вот сейчас, да, сейчасшний ролик, поэтому мы задублируем, в общем там в чем момент, в чем сам смысл этого ролика, мы с вами сделали один и тот же фарш, с одними и теми же специями, Положили, насколько я помню, это было месяц-полтора назад, э, насколько я помню, стартовую культуру для стейков, если я не ошибаюсь, или для ветчин, что такое, ну, без молочной кислоты. И сделали эту московскую колбасу э, варено копченой, положили в духовку, положили в, э, в термокамеру нашу, то есть варено копченой. И та же самая рецептура у московской сыры копченой, которая мы, тогда мы ее отложили из вареной копченой. И я вам сказал, что, ребята, отложим половину, сейчас едим варено копченая сделано наполовину, мы завялем. И Вот сейчас тот самый момент пришел, мы с вами ее завялили, закоптили вот, в процессе вяления. Когда я ее коптил, примерно, ну, наверное, через две вяления, когда она уже подсохла немножечко, уплотнилась, вот, холодным дымом, обычным сапогом, полная рецептура будет и здесь, и в ролике московской вареной копченая мы их между собой свяжем, да, вареной копченой и вареной просто в духовке. То есть мы для вас, для начинающих, полностью делаем. Вот. И давайте сейчас попробуем. И еще немножечко я носом вам скажу. Значит, у нас в планах... Вот мы сегодня сняли кнуты сыра вяленая, но, возможно, сырокопченые, Если я довезу их до, до наших термокамер, я их закопчу. Вот. У нас сегодня еще сняты панчета версия 2.0, да? Ну, года два назад я ее делал, но еще разок сделаем. Панчетто вяленый свиной бок. Да? Почему нет? Вот. У нас с вами снят и уже вышел суджук на 23 февраля. Да? Вот он. Я тоже его распаковать. То что, вот, то, что у нас в этом году, в этом сезоне вяленье 22-23, будет в роликах именно про вяление, Потому что мы вялим уже и ветчину, и колбасу одновременно. Параллельно, как вы видите, да? Ветчина, ветчина, колбаса, колбаса, колбаса, колбаса. Вот. Вяленое, сушеное полу -сушеная. вот, ну, в общем, да, такие, сори. Хочу отметить, если у вас на YouTube что-то будет не получаться, или там скорость не так будет, или что-то еще, ну, в общем, любые проблемы с Ютубом, вы нас можете легко найти на параллельных, мы будем параллельно выкладывать ролики на Rutube, да, на Яндекс.Дзене, да, и на ВК. Вот три площадки, где будут выходить одни и те же ролики, которые будут выходить и на Ютубе в том числе. Ну, для того, чтобы просто постраховаться и чтобы сделать нам всем удобно, <laughs> чтобы сохранить то, что мы накопили. 400, там сколько там, 50 роликов, извините, на Ютубе, 8 лет работы. Ну и э, лично меня можно найти э, в Телеграме на нашем канале Павел Агапкин. Давайте попробуем мы с вами московскую сырокопченую, ту самую классику, которую мы все помним и которая должна быть... Интересно. На самом деле, я очень волнуюсь, я не знаю, что получится. Потому что, ну, для меня вот холодная схема, она уже достаточно такая странная, устаревшая. Что получилось? Ну, очень достойно получилось. Ну, в общем, где я ее не велял где нам не только не висело. И все, приходящие к нам, кстати, в сосисочную, в нашей студии, да, есть для съемок. Сосисочная 39 называется. Вот, эта колбаса висела у меня прям при входе на улице, по сути, в уличных условиях. Оболочка мембрин. Позволяет делать. Вот такие вот штуки. Я вижу, что все проферментировалось достаточно удачно. Я вижу хороший яркий красный цвет. Ну, там достаточно много говедины. Я не очень вижу рисунок московской. Почему? Потому что говедина была очень жирная. Помните, она же стейковая была. Это не совсем классический рисунок московской. Ну, полбалла снизим. А По запаху то самое. Идеально вообще. Тот самый вкус советской колбасы. Афигеть. Ну, лично мне, моя кислиночка в моих стартах культурах, она не очень нравится. Тем более, я всегда делаю без PH-метра. И, конечно, всегда пролетаем мимо, нужно PH, она либо перекисает, либо не доферментируется, ну, какая-то такая возня получается. А здесь прям то, что нужно. По-моему, старт для ветчин здесь у меня или старт для стейков. То есть именно штаммы, которые, в которых отсутствует молочная кислота, которые не снижают резко PH. Но мы поэтому положили в холодильник, там на 5 дней нам лежал больше даже 5 дней. Это обалденно, это обалденно вкусно, ребят. Наша советская классика. Копчение в меру, прям, ну, все идеально. По балла снижаем за внешний вид с, с непонятными вкраплениями жира, да, на срезе. Мембрин, вот, просто повесил и забыл. Ну, я, правда, я забыла о ней, она висела там, болталась. Вместе вот с этой штукой висела. Друзья, все? Да вот не все. Решил к вам снова подключиться. Ну, не хватает мне личной трибунки, как, как скажем. Мы с вами вот эту московскую резали неделю назад на прямом эфире, когда делали вместе с вами кнуты. Да? Помните? Вот он. Вот этот батончик я его резал. Я нашел еще один. Вот там у меня в пределочке стоит, висит, вяльется. Вместе вот с этими крас красотами. И еще даже нашел полугодичной давности вот эту русскую солями. Хотел показать Какая бывает колбаса трехмесячная трех, Трехмесячная Полугодичная В октябре делал русское соля И вот эта вот красота, которая у нас В виде эксперимента лопаточка проходит Сквозным, так скажем Экспрессом через все наши ролики Про сыровялене в этом сезоне 2022-2023 Так, поехали Значит, по поводу московской сырокопченой Да, сырокопченой Сыровяленой вот такая она вот красивая. Такая мази... такая Ну, тянется за ножом. Тянется и поблескивает, и поблескивает. Да? Огнище, смотри, как блестит. Видно, как она блестит? Вот такая она, смотрите, на просвет. А? Красота же. А, вот этот аромат кардамона, муската, он, он просто классический. И, так скажем... Однозначно в голове сформировавшийся. И все, кто жил uh, в Советском Союзе, все, кто эту колбасу помнит. А скажи, она изменилась за месяц еще? Ну, не сильно. Нет, я не, не вижу больших изменений. То она есть просто... она уже может так бесконечно лежать? Прия... Да, она стала вот тем самым тутанхамоном, которым, в принципе, уже ничего не грозит. Еди... Единственное, что тут может жир окислиться. Ну, вот с этим ничего не сделать, жир окисляется. Так что такая московская шик вообще. Понимаете, да? Тут появилась тоже кислиночка, в том числе. Э, такая приятная сладость. Ну, обалденность. Прям идеально все. Ну что, переходим к полугодичной колбасе. Вот видите отметочку? Это она стояла на решеточке. Вот прям вот как она стояла, так она и заферментировалась. Так она и застыла, по, по сути. Ну, стояла на решетке на балконе обычно. В октябре месяце на ферментации. Ну, давайте попробуем, порежем, что тут. Почему ты ее не положил? А не было места, ты знаешь, на решетке не хватало места. Все отлично. Блеск приятный. Все шикарно. Ой, какая она запашистая и ароматная. М -м -м. А сырье разное? Сырье, да, конечно. Это свинина, а да, здесь э, говядина. Просвечивается так шикарно, да? Вот, ну, все отлично. И блеск такой приятный. Видите, блеск, блеск такой. В общем, все как положено. Вот такая вот полугодичная колбаска в лупе глазки. Слушай, ну тут белый перец. Он такой дает вот эту вяленность. Очень плотная. М -м -м. Она вкусная. Никакой кислоты. Ушла кислота полностью. Ну такая легкая-легкая кислинка осталась. М -м -м. Такой, раньше была такая ну яркая кислота. М -м -м. Вообще Огонь. Она, да, ушла кислота. она разрушается, если колбаса висит на воздухе, э, все-таки кислота тоже разрушается в свою очередь. Слушайте, ну мне такая колбаса очень нравится, она не прогоркала, полгода прошло, да, кислота убавилась, ушла кислота, можно об этом не переживать. То есть, в принципе, ну я уже с этим сталкиваюсь, естественно, если у вас колбаса, ну стартовой культуры переработали, так скажем, вы пропустили момент окончания ферментации, ну положите вы ее... Она ну, просто вот вялится дальше на месяца два-три. Она станет нормальной. Она станет менее кислой, она станет классной. Вот сейчас здесь это произошло. А если Московскую мы еще поддержим, mm -hmm. она перестанет кислить. Да, дело в говядине. Ну, тут говядина, естественно, у разное. разная. И паш разный. тут мы молочно-кислые бактерии не добавляли, только старт для стейков если я правильно помню. А тут специально колбасная. Тут и разные технологии. Это холодная технология ферментации. Мы в холодильник положили да? на, 5 сут, на, да, на 5 суток, а это в тепле ферментировали по-быстрому на двое суток. То есть здесь мы PH э, в Русской солене опустили быстро, а здесь мы опускали достаточно медленно, потому что здесь мы стартовую культуру добавили, которая быстро снижает PH, поедают, э, с моносахара и быстро скидывает PH для того, чтобы фарш быстро ну, схватился, как, вот, как цемент, как бетон. Ну, здесь? ну а что в итоге, как лучше? Ну как лучше? Велосипед или самокат? Ну. Почему в московскую положил для стейков старта? Ну помнишь, у меня же была вареная копченая колбаса московская, но ну, она не подразумевала снижение pH. Ну, если бы я добавил туда колбасные старты, то тогда у меня резко снизился бы pH, и, возможно, были бы отеки да, при термоворбовке. На, на осадке. Вот. поэтому я не стал добавлять резко снижающий pH стартовой культуры, да, закисляющие. И... Вообще, будет, ты да? хотел сначала добавить только в ту часть фарша, которая будет вялиться. В да. итоге, но в итоге почему-то добавил. Ну, потом рука так махнула. Оно... Я же вам сказал в ролике про московскую: не слушайте этого болтуна. Да, читайте, читайте как написано. По-писанному по он там не соврет. В общем, две технологии холодная ферментация, да, и горячая ферментация. Наша советская старая схема в холоде и европейская со стартовыми культурами ну, в тепле, да? Вот, собственно, вся разница. Ну что, да? Понравилось? Закончили про, про колбасу. Переходим вот, к, давай, лопаточке? к лопаточке. Лопаточки, да. Отлично. Смотрите, что у меня с лопаточкой тут происходит. Это эксперимент на ваших глазах в прямом эфире. Она проходит такой сквозной ниточкой через все наши ролики про сыроверенние. В сезоне 2022-2023 года. Вот она у меня такая. Она сильно уменьшилась в весе, но она еще не готова. Она будет готова у меня по планам где-то в мае. Ну, я так планировал. Сделал я ее в сентябре. Сентябрь 2022 года. Ей сейчас уже 7 месяцев. Слышите барабан? Это мои проблемы. Мои проблемы там. Я понимаю, что воздух там есть. Понимает даже где, вот видите, светочка все-таки не до конца ее стянула эту этот кусок мяса. И вот ну, Паш, ты... батулизм. Нет, ну нитрит натрия, нитрат натрия. А что там у тебя? Там у меня просто воздух. Возможно Нет, мясницкая соль или что? <coughs> да, там мясницкая соль или инстасоль. Инстасоль, по-моему, если я правильно помню. Инстасоль там запас по, по защите от батулизма на полгода даже на год. Паш, напомни, где посмотреть, как ты ее закладывал? Это был прямой эфир. Сентябрь 22 года. Посмотрите там у нас. У нас все на канале записывается. Вот. Мы с вами ее вместе делали. Процессы, прям закатывали, солили. Вот. Все на ваших глазах. Я даже уже не помню, что там. По-моему, все-таки там инстасоль лежит. Вот. Но сейчас у меня есть проблема. В виде вот этой вот, да, гулящей, гулящей массы мяса. Поэтому что я сделаю? Я все-таки ее приплющу. Вот, вот так вот сдавлю. Так вот суджук сдавливает для того, чтобы компенсировать. И он у меня станет плоский. Ну шпек, кстати, видели? Они, ну такие продаются в магазинах. Европейские вот эти вот окорока сыровяленые, они вот такие приплюченные. Вот, по сути, для этого их и дело. Это, это все дело. Вот, мы, я, я положу на решеточку, приплющу. И так полежит хотя бы недельки-две еще. Просто ей нужно ну, принять форму. Ну, плющить тоже вот. нужно решеточкой, правильно? Да, решеточкой. Между двумя решеточками я положу, грузиком каким-нибудь там, ну там, пару бутылок воды накину да и все. Такая история. Вот такой план. Дальше посмотрим. Висела она у меня вот так. Будьте внимательны, будьте аккуратны. Когда она висит вот за хвост, вот пленка по-любому отходит от мяса, и вот под пленкой возможно образование плесени. Возможно. То есть делайте, делайте рубашечку из э, этого, из шпагата. У тебя вот есть посел. плесень там? Нет, я пока ничего не вижу. Слушай, ну тут у меня особо заражения не было. Не, я не вижу плесень. Все хорошо. Роман приятный, все прям хорошо. Ну, учитывая, что висит прям в диких условиях, прям вот, ну, в, предел, в пределке, да, по сути, в уличных условиях. Ну, тут что сделаешь, кстати? Ничего такого не сделаешь. Дикие сделаешь. Все, ребят, все, что хотел показать. напомню, какая это пленка. Это у нас Для диких условий. Э, для диких условий у нас подходят э, чудо-пакеты. Чудо-пакеты для диких условий. Вярение. Э, это у нас, по-моему, 30 чудо-пакет. 30 сантиметров. Есть еще 40 для совсем больших окороков, для серьезных пацанов, так скажем. Э, ну, такие ноги, которые цельные хотят вялить. Но там уже почти год она будет вялиться. Ну, пленка что делает? Она тебе просто медленно-медленно отдает влагу чуть -чуть себя. Медленно. Ну, и все. Все, ребят, все, что я хотел показал, врезочку, вставочку сделали. Под жиром мясо медленнее практически не увяливается, видите, тут мягко все. А вот где мясо, мясо, тут уже корочка такая, такая приятная. А скажи, пожалуйста, ее можно будет разрезать и вялить, ну, как-то, кусочками? Можно, дальше. но она быстрее подсохнет. Она ну, а если ее снова в этот пакет, вот, ну, может быть, новая обернуть. Mm. Ты знаешь, в чем нюанс, в чем фишка? Ведь э, ну, окрака, которые хамоны, там же, по сути, функцию вот этой вот пленки осуществляет кожа. Кожа и жир. Вот тут, видите, вот это все медленно происходит, ну, вялится. Вот. А здесь у нас, ну, э, вернее так, э, в этом хамоне смазывают место вместо вот среза снова смазывают специальным смальцем, топит. Жир внутренний с мукой перемешивают, насколько я помню, со специями, там, с розмарином. И замазывают вот эту вот мясную часть, чтобы тоже притормозить вяление, сушку. Понятно? Вот. И он очень медленно вялится сквозь жир и сквозь... Ну, сквозь жир он практически не вялится, сквозь вот кожу. Вот. И таким образом тормозят этот э, хамор. У нас здесь функцию кожу выполняет вот этот вот чудо-пакет. И все спокойненько идет по своему направлению по, по своему чертежу вот, если собственно. честно мне хочется вот честно говоря у меня такое желание разрезать пополам не сейчас. вот в этом месте в где самое мягкое ну там и как-то и как-то завялить его по отдельности смотри знаешь, в, а, а, Вот хорошо что ты меня спросила я так могу сказать чем дольше он будет находиться во влажном состоянии тем более вкусным он станет а как же ботулизм да любила, нет там ботулизм может... в чистой мышце не бывает батулизма а гр... все что грязное мы ну испачиваем. а как можно быть уверенным в этом ну, потому что в холоде висит. Ну, а может Б... быть, это должно начать как-то пахнуть дурно, а, нет? нет? он без запаха, без вкуса. Батулизм э, не развивается до температуры плюс 15, то есть ниже, чем плюс 15, он не развивается, они спят. Как только плюс 15 и выше, вот в мае месяце мы начнем резать. Ну, в холодильник В холодильнике, да, верьте в холодильнике. Все, что вы в чем сомневаетесь, кладите в холодильник, и они там будут... Ну, холодильник нужен такой, который открываешь, правильно? Да нет. А для веления, конечно, да. А для батулизма, в принципе, не важно какой. Грибы стоят. Для батулизма, наверное, наоборот нужен холодильник, да который не холодильник открываешь. Не ниже, чем не ни, ни выше, чем близ 15, и все. Все, ребят, все, что хотел, показал. Московское наше все топ вообще огонь. Моя любовь. Новая любовь моей Ксюши. Нет, это старая. А старая любовь, ну старая любовь, то она не, не стоит. Все, ребят, всем удачного веления. Сезон веления начался. Давайте стартуем и месяца через два вы будете вот с такой колбасой. Точно!